Добрый день! Тема сегодняшнего видео – уход за мужской кожей. Как правило, мужчины не любят тратить большое количество времени на процедуры, не любят неприятных ощущений, но при этом хотят получить хороший результат. И мы хотим представить вам очень короткий уход при помощи нашей косметики SISTO. Пока это очень короткая линия из двух средств, но мы с вами сделаем полный протокол и включим в процедуру средства профессиональной косметики Гильтек для максимального комфорта и отличного результата. Первый этап – это очищение. Для него мы используем гель Систео. Гель подходит для любого типа кожи и для любого состояния кожи. Следующий этап – это глубокое очищение. Для этого мы будем использовать пектиновую маску. Эта энзимная пектиновая маска используется обычно в салонном уходе для холодного гидрирования перед УЗИ-чистками или мануальными чистками. В домашних условиях мы будем ее использовать как мягкий энзимный пилинг. Использование энзимной маски – способствует более глубокому очищению пор и увеличивает проницаемость кожи. Следующий этап – это нанесение активной сыворотки. Перед важными мероприятиями или после вечеринки рекомендуем вам воспользоваться сывороткой True Baby Face из линии The U. Это идеальная сыворотка для любого типа кожи, в том числе и для мужской кожи. Она создает идеальный внешний вид убирая отечность и выравнивая тон кожи. И в завершении процедуры наносим увлажняющий крем. Это крем из мужской линии Систео, который идеально снимает ощущение стянутости, сухости кожи и защищает от воздействия окружающей среды. На сегодня у нас с вами все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И оставляйте в комментариях, какие средства используете вы.